Мы продолжаем серию репортажей, посвященных чрезмерным затратам. Сегодняшний наш рассказ о том, как проводят свадьбы представители разных этносов, живущих в Кыргызстане. Например, в уйгурских семьях на приготовление плова для 250 гостей используют всего два барашка и мешок риса. Немного своеобразнее и экономичнее расходуют на свадьбу Дунгане. Об особенностях проведения свадеб отдельных этносов Усен Кальбаев. В селе Милинфен проживает порядка пяти тысяч дунган. Свадебные торжества здесь обычно проводят зимой, когда завершается уборка урожая. По словам руководителя Аильного округа Зульфии Мусаровой, для проведения торжества закупают одного бычка, этого мяса хватает на несколько дней. Торжество проходит в основном в селе и без спиртных напитков. Приглашается на свадьбу в среднем 127. Свадьба у нас проходит три дня, со стороны жениха четыре дня. Вот, в среднем у со стороны жениха, если так посчитать, где-то 5 тысяч долларов. Все туда и входит. И колым, и, и расходы на свадьбы, и все. Со стороны невесты чуть дороже, чуть больше расход, так как матери покупают преданные. По сравнению с другими торжествами, у уйгурской свадьбы есть свои особенности по экономному расходованию и процессу проведения свадьбы. Этнос до сих пор сохранил древние обычаи своего народа. Независимо от социального статуса и количества приглашенных, каждый при проведении обряда свадебного торжества обязан забить всего два барашка. У нас как, мы ходили когда сватать, у нас пишут девочки на сторона определенный список у нас есть. Это уже давно, еще от наших стариков осталось. Там пишется вот как положено, два барана. Там, добавляет иногда, правда, мясо К говядину добавляют 10-20 килограмм. У всех у нас одинаково. Плов дается у нас у стхан у нас нет уже, у нас дается определенный. Вот люди пришли и повар вот этот 50 килограмм рис растягивает всех. человек он приглашал. По рассказам азербайджанцев, проживающих в Кыргызстане, на их малой родине для проведения свадьбы в селах приглашают гостей в дом. На торжества обязательно режут крупные рогатый скот по нашим ценам. Корова там стоит более 100 тысяч сомов и огромные расходы на свадьбу несут родители невестки. Там основной расход делается, конечно, когда девочка сторона. Потому что они сразу 9-10 класса, 3 дня не готовят. Дома что есть, что надо, посуду покупают, мебель полностью там, холодильники, микро... Вы полностью, полностью думаете, занавески дома, полностью они приводят. У каждого этноса, проживающего в Кыргызстане, есть свои особенности в традициях и обычаях. И у всех радость одна, а трата разные. Усен Кульбаев, Нуркамиль Асанов, «Общественный первый канал».